учимся спрашивать и задавать вопросы сколько то стоит покажите мне эту вещь какой это размер есть ли у нас что-нибудь подешевле и многие-многие другие вопросы поработаем, дорогие друзья, в этом формате итак магазин покупки магазин шоп шоп покупки, шопинг, шопинг, надписи и указатели, которые могут встретиться нам в магазинах или супермаркетах. Открыто, open, open, open. Язык к небу, к верхнему, туда, open, прижать, open, часы работы, opening hours, opening hours. Открытые буквально часы. Opening hours. Закрыто. Зак... От слова закрывать. To close. Close. Закрыто. Close. Может быть и closed. Closed. Распродажа. Sale. Sale. Распродажа. Sale. Цокольный этаж. Буквально самый нижний этаж. Граунд-фло. Граунд-фло. Граунд-д. Язык к небу, к верхнему. Граунд-фло. Протяженно. Фло. Буквально переводится ground Это земля. Фло пол. Цокольный этаж. Граунд-фло. Продукты. Фуд. Фуд. Фуд. Продукты. Мужская одежда. Мужчина мен. Вторая буква Эй. Здесь буква И вторая. И произносится совсем по-другому. Мужчина, если один мен, мен, язык тоже туда кверху, к небу. Мен. А здесь множественное число мужчины. Мен. Мен. Мен. То же самое внизу, внизу женщина. Видите? бумен Женщина. бумен а в данном случае женщины читается wimien, wimien, wimien, мужчины, men, мужчина, МЕН Мужчины, men, видите, запятая и s. Что такое s? s, вы знаете, идет с существительными, допустим, plate, тарелка, а много тарелок, plates, это понятно. То есть делается множественное число существительным. Второй s может быть с глаголами. Когда глаголы идут в утверждении в настоящем времени, с местоимениями он, она, оно, то к этим глаголам прибавляется s. Например, он читает, he reads, она читает she reads, она пишет she writes, он пишет he writes. Это второй случай прибавления к глаголу. В настоящем времени утверждений в единственном числе, когда местомение «он, она, оно». И третье – это принадлежность. Это надо помнить. Принадлежность – это когда через запятую, через апостроф так называемый, «с» добавляется. Это говорит о принадлежности. Машина чья? Мамина. Ма, мазе. С. конце, через апостроф, через запятую. Это принадлежность, что машина мамина. Или брата. Брат. Бразе – а если хотим сказать, что это брата машина, значит, бразе с эка и пишется также. Ну и думаю, поняли. Обслуживание покупателей. КАСТУМЕ сервис. КАСТУМЕ сервис. Обслуживание покупателей. Запомнили? КАСТУМЕ сервис. Сервис. КАСТУМЕ сервис. Дальше. Туалеты. то Toilits. Toilits. В конце тоже «с» говорится о том, что множественное число. Toilits. Магазин. Потом еще раз. Шоп. Шоп. Универмах. Department store. Department store. Англичане у американцы. Department store. Ну как хотите department 100. буквально переводится департамент правительство может переводиться как отдел и так далее торговый центр shopping center shopping center торговый центр продолжаем работать в этом формате отрабатываем супермаркет Супермакет Супермакет Супермакет Ударение на МА Супермакет Ринок Макет Макет Рынок, Макет Корзина Ну, видите сами Баскет баскит Basket. Это корзина. Вот слово баскетбол. Забрасывать мяч. И очень легко запоминается. Вот слово баскетбол. Баскет. Basket. Пакет. Пакет. Пластик. Пластик. Бэг. Пластик. Бэг. Пластик. Бэг. Пластик. Бэг. Иногда... Маленько делает, я почему и подсматривал еще, пластик-бег. Ну, чаще. Пластик. Пластик. Бег. Сумка, портфель. В данном случае пакет. Продавец. Продавец. шоп assistant шоп assistant шоп assistant Продавец. Покупатель. Кастеме. Кастеме. Кастеме. Покупатель. Вещи. Сингз. Сингз. В конце, видите, с. Сингз. Не путайте. Есть дум, думать. Ту синг. Что делать? Ту синг. Это одно. А синг. Это вещь. Вещи. Сингз. И благодарить еще есть. send To send Благодарить. To send Благодарить. To sink. Думать. А sing. Это вещь. Sings. Вещи. Размер. Size. Мой размер. My size. Твой размер. You size. Размер. Size. Касса. Pay desk. Pay desk. Касса, слово, состоит из двух слов. От слова pay, платить, desk, карта. Карта, ученическая карта, за которой сидели когда-то. Pay, desk, касса. Деньги, money, money. Сдача, change, change. Монета, coin, coin. Монета, coin. Кредитная карта. Кредит-карт. Кредит-карт. Чек. Видите. Так и читается. Чек. Чек. Пишется сложно. Цена. Прайс. Прайс. А цены как будет, Прайсиз. Prices в конце S добавляется. Prices. Скидка. Discount. Discount. Скидка. Discount. Поработаем, дорогие друзья, и в этом формате. Выбирать что-то в магазине. Нужно выбрать. Я выбираю. Выбирать. Итак. To choose. To choose, я выбираю, I choose, I choose, мы выбираем, we choose, choose, choose, продавать, to sell, to sell, я продаю, I sell, он продает, he sells, она продает, she sells, мы продаем, we sell, а мы не продаем, we don't sell. We don't sell. Мы не продаем. А мы не продавали. We didn't sell. We didn't sell. Мы не будем продавать. We will not sell. we will not sell. Это к тому, чтобы вспомнить. Покупать. Что делать? Значит, to. To buy. To buy. Я покупаю. Что делаю? I buy. I buy. Ты покупаешь. You buy. Они покупают, they buy в настоящем времени. Я покупал, прошедшее время как будет? Уже не buy, утверждение, прошедшее время. Buy, bot, bot, неправильный глагол. I бот я покупал, он покупал. He бот она покупала, she бот они покупали. They bought. все, бот будет. Это в английском очень легко. Это у нас, я покупал, он Покупал, они покупали, она покупала, оно покупало, там замучайся у нас. Одежда. Клоузис. Клоузис. Клоузис. Обу. shoes, shoes, Обу. Шляпа. Head. Head. Head. Язык. К небу, к верху. Детская одежда. Children. Closes. Children closes. Детская одежда. Children closes. Deti. Children. Closes. Игрушки. Toys. Игрушки. Toys. Игрушка той. Игрушка той. Игрушки тойс. Подсуда China. China. China. Вот Китай. Фотора. Фотоаппарат. Кэмера. Камеры, электротовари, электрик-гудс, электрик-гудс, товари-гудс, множественное число, товар-гуд, good, товари-гудс, спорт-товари, спотс, спотс, так и могут быть надписи. Нижнее белье, underwear, underwear ан в буквально под, под одевание. ан Так, что там дальше Сувениры. Сувениры. Как мы скажем сувениры? Сувениры. Сувениры. на ударение на НИ Сувениры. Сувенири. Суве. Нез. Золото. Голд. Голд. Серебро. Силве. Силве. Серебро. Аргентум. Золото. Ау. Переходим к следующему формату все то что может встретиться в магазине камни ну это ювелирные изделия и прочие атрибуты камни и природные камни тоже которые встречаются нам в природе в горах где-то или что-то где-то возле рек stones stone камень stones камни stones камни stones камни подарки gifts gifts, gifts, может быть и present, gifts, духи, духи, perfumes. perfumes, perfumes, perfumes, цветок, flowers, flowers, а множественное число, flowers, flowers, продукты, food Food. Язык к небу, кверху, ближе к зубам. Фуд, Food. Food. Хлеб. бред, бред. Язык туда же, бред, вверх. Молоко, милк, милк, милк. Мясо, мид. Язык туда же к небу, кверху. Мид, мид, рыба, фиш, фиш, курица. Chicken, Чикен. Я туда же? Чикен. В конце. Чикен. Колбаска. Сосич. Сосич. Сосич. Ударение на О. Сосич. Колбаса. Напитки. От слова пить. To drink. Drinks. Напитки. Drinks. Drinks, овощи, вegetables, Vegetables. Vegetables. Как-то мне оно так запомнилось, помню, с детской скамьи еще в седьмом классе. Vegetables. Вино. Wine. Wine. Пряности. Спайси. spices, spices. Ударине на А. Спайсис. Спайсис. Продолжаем работать в следующем формате. Где здесь торговый центр? Where is a shopping center? Где есть? Where is a shopping center? Shopping center – это торговый центр. Where is a shopping center? Я хочу купить. I want to buy. I want to buy. Вы можете сказать, я бы купил. I... Would like to buy, I would like to buy. Или мне хочется купить. I need to buy. Не имеет значения. Я хочу купить. I want to buy. Я хочу купить шляпу. Как вы скажете, я хочу купить шляпу. I want to buy a hat. Я хочу купить просто шляпу. A hat. I want to buy a hat. У меня есть. Как сказать у меня? I have. Как сказать у тебя you have? А как сказать у нас we have? А как сказать у них they have? А как сказать у нее she has? А как сказать у него he has? Вот и все. Привыкайте к этому, потому что очень легко потом переводить. I have, значит, у меня. А если я имею, вот, сразу потом вот, очень трудно. I have у меня. Я просто смотрю, в настоящее время, Continuous продолженное, я есть наблюдающий, I am just, I am, я есть, глагол am, быть, just, просто, just, просто, looking, смотрящий, я есть, просто, смотрю, I am just looking, я наблюдаю, сколько стоит, how much is it, how much is it, можно по-другому, How much does it cost? Сколько это стоит? То же самое. Хоть с does сказать, хоть с, с how much и глаголом is. Можно по-разному. Напишите это. Write it down. Напишите это. Write it down. It down. Write it down. Write down. Напишите. Напишите. It это. Пожалуйста, please, write it down, please. Дайте мне, give me, give me. Дайте мне эту вещь, give me this thing, give me this thing. Дайте мне эту вещь, пожалуйста, give me this thing, please. Где здесь примерочная? Where is a fitting room? Where is a fitting room? Где здесь примерочная комната? Fitting room. Where is a fitting room? Где лифт? Where is a lift? Where is a lift? Покажите мне. Show me. Show me. Show me, please. Покажите мне, пожалуйста. Покажите мне этот фотоаппарат. Show me this camera, please. Show me this camera, please. Покажите мне эту камеру, пожалуйста. Покажите мне, show me. Я беру эту, я эту беру. I will take it. I'll take it. Буквально я возьму эту. В будущем времени я это беру, поэтому will. I'll take it. Я беру это. Мой размер. My size is. Мой размер такой-то. Где здесь распродажа? Это же распродажа. Я ищу. Где одна же эта распродажа? Как спросить? Where is, is here the sale? The sale – это распродажа. Where is, is here the sale? Вот мой паспорт. Here is my passport. Here is my passport. Буквально здесь мой паспорт. Вот мой паспорт. Можно обменять эту вещь? Can I to change this scene? Can I to change this scene? Могу я обменять эту вещь? Can могу я что сделать? To change this scene? Can I to change this scene? Что сделать? Могу я что сделать? Значит, надо туставить. Can I to change this thing. Могу я обменять эту вещь. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. И как обычно, как всегда, в конце. Мы что должны делать? Конечно, делать to repeat. To repeat. Мы должны повторять. To repeat. Повторять. Итак. Все, что сделано касается магазина и покупок. Так, открыто (open), open, закрыто (closed), closed. Часы работы Вот и до, допустим. Opening hours, opening hours. Распродажа (sale). Цокольный этаж (ground floor). Граунд, фло, продукты, food, food, продукты, мужская одежда, менз, в, менз, в, мужчина, мен, мужчины, менз, в, мужская одежда, в конце s добавляем множественное число, женщина, woman, женщины, вимен, вимен. Конце е. Вимен. Раз принадлежность множественное число. Вимен'с В. Женская одежда. Обслуживание покупателей. кастеме services Кастыме. Services. Туалеты. Тоилиц. Магазин. Шоп. Шоп. Универмаг. Департмент сто. Торговый. Центр, шоппинг, центр, супермаркет, супермаркет, супермаркет, рынок, макет, макет, я хочу купить, I want to buy, I want to buy, мне нужно, I need, I need, у меня есть, I have, I have, у меня я просто смотрю, I am just looking, I am just looking. Сколько это стоит? How much is it? How much is it? Напишите мне это. Write it down. Write it down. Напишите мне это. Write it down. Где здесь торговый центр? Where is shopping center? Where is shopping center? Корзина. Баскетбол, помните? Баскет. Баскет. Пакет. Пластик. Бэг. Пластик. Бэг. Продавец. Шоп. Эссистент. Шоп. Эссистент. Покупатель. Кастеме. Покупатель. Кастеме. Кастеме. Вещи. синс, синс. Размер size. Size. Size. size. Касса. Paydesk. Paydesk. Деньги. Money. Сдача. Change. От слово менять. Change. Монеты. Coins. Монета coin. Кредитная карточка. Кредитка. Кредитка. Чек. Так и будет чек. Цена, прайс. Прайс. цены, prices, prices, дайте мне, пожалуйста, give me, please, give me, please, где лифт, where is a lift, where is a lift, покажите мне, please show, please show, please show me, покажите мне эту вещь, please show me this scene, эту вещь, не поможете мне, could you help me? Could you help me? Я это беру. I'll take it. I will take it. Или I'll take it. Так. Вот мой паспорт. Here is my passport. Here is my passport. Могу я обменять эту вещь? Can I change this thing? Can I change this thing? Эту вещь. Где здесь распродажа? Where is here sale? Where is here sale? Где здесь распродажи? Так, что еще у нас осталось? Кажется, мы отработали все. Все повторили. Да, дорогие друзья, мы повторили все. Итак, как покажите мне? Совершенно верно. Please show. Лишь шоу покажите мне. Дорогие друзья, наш урок завершен номер 16. На следующем занятии мы поговорим о гостинице, о наших взаимоотношениях в гостинице, о том, как общаться, как общаться с администратором, с прислугой, о нашем отдыхе, о сне, о нашем благополучии. Все это мы пройдем и все это, не сомневайтесь, мы отработаем и все повторим. На этом мой урок закончен. С вами был канал The English и я Пит Горбатюк. Кликайте и подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. So long. Пока. Thank <music>